Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня расскажу про АПНГ, то есть Animated PNG. Не стал бы делать отдельное видео, мы все привыкли к GIF. Но, например, в сигнал нельзя добавить стикеры в GIF и мне стало интересно, что за формат, как делать и в чем отличие. Вообще он мало где используется, хотя на рынке уже более 10 лет. Раньше его не поддерживал практически ни один браузер, но время идет и на сегодня поддержку он не получил только от любимого Internet Explorer. В кавычках ли слово любимые решайте сами. Сейчас этот формат активно используется в среде ios и в сигнале, как я уже сказал, он вытеснил GIF. Ну то есть поддержку, я думаю, он будет привлекать и дальше, но победить великий GIF у него получится еще не скоро. В чем же преимущество этого формата? А в том, что в отличие от GIF он использует намного больше цветов, поэтому анимация идет без потери цвета, а также у него 8-битная прозрачность, за счет этого он работает практически без фона, а это значит, что весить он может меньше GIF. Пока я это все рассказываю, мне удалось скачать для экспериментов одну gif и один анимированный PNG. Давайте зайдем на сайт yesgif.com. Это бесплатный онлайн-сервис для создания и редактирования GIF-анимации. И тут есть функция split, с помощью которой мы можем разбить анимированные картинки на кадры. Выбираем нашу картинку, загружаем. Она показывает исходный размер, разрешение и сколько кадров содержит анимация. Разбиваем. Отлично, скачиваем архив. Так, давайте, чтобы далеко не ходить, зайдем во вкладку APNG. И тут выберем вкладку GIF в apng. Нажимаем Выбрать файл. Выбираем нашу гифку, которую я скачал в начале ролика, загружаем. Она у нас весит 614 килобайт. Конвертируем ее в APNG и получаем 484 килобайта без потери в качестве. То есть это 25 процентов экономии веса. Немного, но зачем платить больше, как говорилось по-моему в какой-то рекламе. Так, идем дальше. Теперь будем собирать нашу анимешку. Распаковываем архив. Возвращаемся на сайт и переходим во вкладку APNG. Вот тут мы загружаем нашу анимешку, кстати максимальное количество картинок для загрузки 2000, а максимальный объем файла 5 мегабайт, так что фильм тут сконвертировать не выйдет. Загрузили. Видим, что можно менять такой параметр как delay. Это задержка между кадрами. Я поставлю 6, а то будет сильно тормозить картинка. Жмем создать APNG. Супер. а Вот наша PNG-гифка. Она весит 684 килобайта. Открою ее в новом окне, чтобы потом визуально сравнить с гифкой. Создаем гифку, вкладка GIFMAKER, принцип тот же, выбираем картинки, загружаем, ставим задержку 6, создаем. На выходе получаем 776 килобайт. Тут, кстати, меньше 25% получилось. Открываем в новом окне, смотрим PNG, а теперь гиф. Визуально никаких перемен. То есть при одинаковом качестве мы получили анимацию меньшего объема. Не буду рассказывать подробно про GIF, но я думаю вы уже заметили, что GIF и PNG здесь можно делать как из набора кадров, так и из видео. С этим разберетесь сами или сделаю еще один скринкаст, если не разберетесь. А мы скачаем программу APNG Anime Maker с помощью которой можно также создавать анимированный PNG. Сразу говорю, что ESGIF мне нравится больше, но может кому-то нужно обрабатывать картинки без подключения к интернету. Распаковываем, запускаем. Она простенькая, нажимаем Open, выбираем нужные картинки. Эта программа работает только с форматом BMP, PNG, JPEG. Выставляем задержку. Тут можно ставить в миллисекундах или в зависимости от FPS, то есть от кадров в секунду. Поставлю 30 кадров в секунду, это 33 миллисекунды. Сохраняю. Наша картинка весит 1,95 мегабайта. Кидаем картинку в браузер, так как обычная галерея Windows не видит анимированной PNG, она отобразит только первый кадр. Все работает. Только надо сделать задержку больше, но это вы уж сами поколдуете с настройками, благо их там совсем немного. Кстати, объем файла можно уменьшить с помощью оптимизации, но у меня не получилось так же хорошо, как на GIF. может у вас выйдет лучше. Вот такой формат, область применения, как у GIF. Кроме сигнал, честно говоря, не встречал программы приложений, которые требуют именно APNG, но в любом случае полезно знать, что такое есть и как с этим обращаться. Все, любите друг друга, подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео.